Добрый день! После эксклюзивного интервью с Александром Харчиковым, интервью заблокированного в трех странах мира, вас ожидает расследование о том, как фашисты рвутся к власти в России. Фашисты, уже располагающие материально-технической базы, и генеральным штабом, и многочисленными, скажем так, вооруженными силами. Пожалуйста, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Послезавтра ТВ, мы расскажем то, о чем не расскажут другие. Также вас ожидают эксклюзивные новости из законодательства Германии, ответы немецкого адвоката на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, друзья. Всего доброго. Здесь не врут.